Здравствуйте, меня зовут Сергей, я из Белоруссии, и я участвовал в программе «Настя Ясный. Трансформация для жизни. Ясная жизнь». Я обратился к Насте с такой проблемой, почему я не люблю деньги. Почему я не люблю деньги, почему я не хочу, чтобы деньги были у меня. Что я могу сказать? Настя очень сильный специалист, очень профессиональный подход. В ходе проработки она не упускает ни одной мелочи, ни одной детали. Очень грамотно она докопалась до корня моей проблемы и устранила его. За что ей огромное спасибо. У меня остались очень хорошие впечатления по работе с Настей. И я не жалею, что я к ней обратился. И вам советую не затягивать, не бояться. Я знаю, что вы думаете, что везде обман, что везде одни аферисты, но Настя – это не тот случай. Это действительно хороший специалист, ее система действительно работает, и вы сразу почувствуете, что вы окажетесь в надежных руках. От себя хочу пожелать Насте успехов, побольше ей помочь людям. Еще раз сказать ей большое спасибо, что она помогла мне. В принципе, и помогать, да, и продолжать дальше помогать. Всем удачи, всем много денег.